что что? Your... Яйцо в лицо, <свист> вы что <шо> творите? <свист> <свист> Ладно, неси яйцо Тысяча гривен <свист> Яйцо в лицо Бультухается Блин, хоть бы не просроченное Ой, блин уф, Чуть не шишку не набил С первого раза не пошло, слышишь? Сейчас все будет, все. Раз, два, три. А, что мне больно? Блять, ты Аня, кушай. Яичное сердечко.